Было круто, разнорыпица была, прям ништяк, и толстолоба поймали, сазана, карася, окуня, судака, подписывайтесь на канал. Так, ну что, пока я отдыхаю, начальник рыбки нам ловит. Сейчас посмотрим, что он там наловит нам. Ничего нету, так хорошо потянуло. Должно быть что-то, хотя бы небольшую, надо просто на судака живца закидывать. Никого нету. А зеленый, да? Жмых зеленый, угу. Ну потянуло хорошо. Ладно. Так вот всегда подталкивать, подталкивать, только подталкивать. Карась даже если карась тоже неплохо. За краюшек вообще. Отстоять. Да. Так не промахнулся. Не, промах... не успел, ребят, включить камеру. Вот так вот мы тоже караси колоем, не даемся в обиду. Леска опускается. Сразу сможет подсак. Повело хорошо, да? Я понял, подсак. Так, ну сейчас я уже в воду не зайду, так что аккуратно как-нибудь подводи. Это что вообще сработало? Только не говори, что зеленый жмых. Он больше не выдвигается, да? Жаль. Сейчас я его намочу. Ух ты! Опа! Есть! Ха -ха -ха -ха. Сколько? Килограмма 3? Да. Весы с собой, наверное. Так, стой, подержись. Чуть-чуть. Тихо. А есть. Да, ну я пожалуйста не знаю. Что это там за крючок, а? Весов, весы есть с собой? Вот. Или в машине? Кажется, в машине. 700 Я думал килограмма 2,5 Подсак или похвала Нужно что-нибудь? Так вытащишь? Поплавок не надо тащить рыбу тащи Совсем нету А что он упал? Ну нету так, нету Василий не ловит, значит, мы будем ловить. Вот так вот хорошо. Прям. Есть. Давай, иди, иди сюда. Иди, иди, мой хороший. Вот он. Вот так. Хотя вот сходил два часа блеснил вообще ничего а окунь сами видите два часа блеснил может блеснильщик я такой не знаю но окунь хороший Васильич он ругается там матом орт вот эти все по простой причине видимо хороший толстолоб что ли клюнул либо неудачно забросил ну пополам удочку сложил ну ладно сейчас посмотрим что у нас вон на горох начинает что-то там назревать на червя наконец-то начал отливать ну и он толстолоб крутится Значит, что-то есть. Так, ладно. Спасибо. Сейчас еще бойло заряжу. Оставайтесь, не переключайте. Тут нормально все будет. Дядя Вова, дай планктона. Да я хотел за это самое пойти спросить, почем тебе продают. И на, и на червя, что ли, молчит? И на червя молчит. Ну, как так? У меня будет... И это... на горох вон стоит, и на горох молчит. И мы молчит, два комбайна молчит. Горох я уже вон на середину уже закинул, уже с середины вытащил. Горох вообще, я не знаю, запах такой, что за горох надо узнать. И я далеко, в то время горох. Ну ты в мою сторону? Нет, так, прямо. А. Там вот этот толстяк выворачивается, блин. Я думал, вот-вот сейчас клюнет, он все ближе-ближе был по плавку. А тут бабах на вытащил, а там уже ни, ни планктона, никого нету, ничего. Еле распутал сейчас. Ладно, что? Пошел, закину на планктончик. Какой-то цветной. Вот в том году ты какой-то хороший это, печатал планктон. А, Нет, он тот долго раскисал, и это ловилось хорошо. Как это долго На тот планктон я это 3-4 толстолоба вытаскивал. А в этом году я еще ни одного толстолоба. Пока Василич не ловит, отдыхает, скорее всего, просто. Сегодня первый выходной, суббота. Я думаю, что он, скорее всего, просто отдыхает. Рыбачек, может, будет завтра, не знаю. Но мы-то без ночев, в принципе, переехали. Ну, пока он не ловит. Хотя ловится... Студновато, конечно. Но ловится. Слабенько, конечно. Прыгают хорошо. На червя он позабросил. Ну, что-то у него на червя никак. Я вот на червя только закинул, прям сразу начал дюбать. Сейчас вот пока тишина замерла. Сейчас, наверное, камеру выключу, 100% сразу потопит. Ну, не 100%, но как оно всегда и бывает. Пока камера включена, за поплавком смотришь-смотришь, делов нету. из колокольчиков тоже деряпкает. Ну у меня в основном стоит горох бойло так что деряпкать не должно. Если клюнет, то сразу согнет удочку. В принципе. -то. Вот он, вот он, вот он, вот он. Как я вам и сказал, ребят, ну-ка сюда иди. Такой вот хороший бойкий опыт. Только не пойму, я уже говорил, два часа ходил блеснил, вообще ничего. А тут на червячка, пожалуйста, такие вот как Ну вот, что и говорилось, только вытащил окуня, даже червя не поправлял, закинул, пожалуйста, притопило поплавок сразу, считай, и двух минут, наверное, не прошло. Окунь, довольно нормально ну кстати вполне возможно просто как сказать мелочь тут есть вот, но она почему-то сейчас не ловится с одной стороны это и хорошо а вот на одного червяка отдел, толку нету сразу червяка 4 5 Одеваешь, закидываешь. И вот э, практически сразу начинает дюбать. И, в принципе, это очевидно окунь. Не знаю почему как, ну, карася научился дюбать. Обычно окунь сразу топит. А тут вот он сразу дюбнул, он показал то, что он это самое, на готове. И вот ты уже тоже сидишь, камеру не выключаешь, что как бы на готове. Сколько эта готовность будет идти, никто не знает. Итого у нас уже вот три окуня хороших. Два хороших сазана. Толстолоба, правда, ни одного. Хотя снастей на толстолоба стоит нормально. Достаточно. Ну, давай. Отсюда. Вот он поворачивает поплавок. Готовится его ввести, но не ведет. Вот за это время спиннинг может сработать. Он разгоняется. Вообще, мне нравится ловить окуня, когда он больше ладошки. Это, в принципе, все все рыбаки знают, как окунь сопротивляется. Это интересно. Причем, вот я купил новое удилище, которое обошлось мне в 200 рублей. Катушку за 150 рублей купил вот. удочка обошлась 350 рублей да ну леска леска у меня была поэтому я как бы не считаю то что я ее там купил леска 100 рублей стоит снасть получилась довольно таки мягкая надо просто здесь не написано какая она там fast ультра fast вот это, вот это ничего не написано на спиннингах пишут, на удочках не на всех пишут. Хорошая, мягкая удочка, забрасывать хорошо. И когда вытаскиваешь, она там гнется. Ну впечатления получаются хорошие. Ладно, ребят, что-то я... Говорю, говорю, и... он, вон, поплавок чуть-почуть -чуть крутит. Давайте я включу, наверное, когда уже буду вытаскивать. То это... На долгой песне. Я вам все, все анекдоты могу пересказать за это время. Ладненько. Вот так вот. Васильича во время обеда потерроризировал. Сразу начал ловить. Давай. Хорошо, да, тянет? Там не крути. тяни так. Раскачивай его. Вверх поднял, подмотал и все. Фикцион, если сильно затянешь, будет как у меня тогда нахрен. Он чпок нахрен, рванул и все. Я пошел, наверное, еще сало пока поем Пока ты его дотащишь Ну так, судя по всему Килограмма три, наверное, столь Точно есть Он Толстолоб дюжа не сопротивляется А тут прям вижу Зацепился я Запутаешься. А, есть! Слышь, да тут побольше пятерки, по-моему. Чтоб ты меня не драконил А то без тебя. Нет, ну пожалуйста. Смысл-то понимаешь в чем? Ты ж вот понял, да, смысл? Да понятно. Пока. Пока я тебя не разветывал. Не раскачал ты это, не стал. пятый. Да, чуть побольше. Весы где твои? А, вон они держат. Хорошая бандура. Ага. Повезло. Давай весы раз два взяли все-таки толстолоб захотел с нами дружить ты на что включил ну, подвешивай. А что они сказали? Василиш, ну, ну то чего это самое? Дочка же будет смотреть. Все тут работает, давай, помчали. с половиной килограмма махина такая мощная нормально блин губа порвалась прям удача вытащили yeah. mm. ну вот это будет заставочка видео теперь видишь и дочки будет интересно смотреть uh -huh. не леска дугой видишь скорее всего что-то есть или была поклевка ты просто ее прозевал долгожданный карасик попался вот такой вот кругленький хорошенький карасик грамм 400 но ну, весы с собой не взял нету смысла замерять примерно грамм 400 хорошо пока ловим конечно потопил как сазан А на самом деле вот такой вот лосатый разбойник все же не просто сидеть хоть что-то наловится. ребят ну не все не все так плохо <coughs> вот он первый зубастый за сегодня да и вообще а нет в этом году ловил такой вот маленький зубастенький красавец маленький ну все дорогие друзья вот и подошла к наша рыбалка было круто хоть и клевала слабо но тем не менее разнорыбиться было прям Ништяк и Толстолоба поймали, Сазана, Карася, Окуня, Судака. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ставьте лайки, если понравилось видео, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Всем удачи!